Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня пойдет речь о смартфоне Asus rock 5 Pro. Значит, сегодня мы хотим хотел показать вам, насколько мощная железка. У него даже есть свое собственное приложение, которое, которое может показать всю его мощь. То есть можно зайти прям в мой профиль и посмотреть его на данный момент результаты. То есть можно прямо здесь из этого приложения поменять его тактико-технические характеристики мощности. То есть есть самый мощный режим для игр, который уменьшает его производи... увеличит его производительность, но уменьшает время работы батарейки. И также для стандартных работ расширенный или сверхустойчивой например, будет батарейка дольше работать, но зато будет подрезать частоты. Также он показывает температуру батареи, частоту процессора на данный момент. то есть все все нужные показатели там, как память, сколько задействовано, сколько в хранилище, все все это указано. Также этот аппарат может одновременно подключаться к двум к двум вай фай сетям вот. то есть аппарат работает мы ну, просто на каких-то запредельных скоростях вот. поэтому всем советую такой аппарат он идет даже с таким стильным бампером вот. тонкий легкие звонки вот. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания.